Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака Лев на ноябрь 2020 года. Этот гороскоп поможет вам лучше ориентироваться в астрологических тенденциях, а также планировать свое время в соответствии со звездным календарем. И начнем мы наш анализ с планеты Марс, ведь именно Марс отвечает за энергию, активность и за то, куда мы будем эту энергию направлять. Марс до 14 ноября будет ретроградным. Это значит, что первая половина месяца не подходит для начинаний. Это период, когда стоит э, сфокусироваться на том, чтобы доделать какие-то проекты, планы. И так как Марс находится в вашем девятом доме, то в первую очередь он затрагивает те темы, которые имеют отношение к вашему авторитету, обучению, бумажным делам, визам, покупкам э, билетов в другую страну или э, дальним поездкам. В целом разворот Марса может еще больше сфокусировать ваше внимание на этой теме, обострить желание куда-то съездить или выучить какое-то новое направление. В любом случае, вторая половина ноября даст возможность более интенсивно почувствовать движение в этой сфере вашей жизни. С 1 по 6 число Меркурий, планета коммуникации, будет делать квадрат к Сатурну и будет затронут ваш сектор, который отвечает за поездки и общение, а также сектор работы и здоровья. Лучше не планировать на этот период недалекие поездки, так как они могут, скажем так, быть отложены по каким-то причинам. И на данном аспекте также могут подниматься рабочие вопросы. В этот период важно фокусироваться на ваших задачах планировать, ничего не забывать. Старайтесь подходить ответственно к тем задачам, которые вы ставите перед собой в это время. 3 числа Меркурий разворачивается в прямое движение в вашем третьем доме. И безусловно, это время максимальной концентрации на какой-то одной теме. Это может быть общение с человеком каким-то, который вас очень сильно зацепит. Это может быть новое знакомство или тема обучения. Это может быть опять-таки мысль о поездке, которая должна состояться, или желание получить какой-то новый навык. В любом случае, сам момент разворота Меркурия не подходит именно для того, чтобы в этот день что-то начинать. Но это хорошее время для того, чтобы определиться своими желаниями и для того, чтобы начать планировать и приступать к их осуществлению. После 10 числа Меркурий будет находиться в вашем четвертом секторе, который отвечает за недвижимость, семью, родителей. Соответственно, ваши мысли будут именно в этой сфере находиться. Вы можете больше времени уделять кому-то из членов вашей семьи, или захотите с кем-то увидеться. Будете. Больше общаться, даже если человек находится на расстоянии. Кстати, очень часто, когда Меркурий проходит по четвертому сектору, то возникает необходимость решить какие-то бумажные вопросы, связанные с нашей недвижимостью. 9 числа Венера будет делать оппозицию к Марсу, и данный аспект произойдет на оси третий и девятый дом. Это ось путешествий, поездок и бумажных дел. Видно, что эта тема будет вас волновать на протяжении всего месяца. Но данный аспект напряженный, поэтому не стоит именно на эти даты планировать важные поездки. И в целом это такая оппозиция, которая будет также заострять внимание на взаимоотношениях с противоположным полом. Все-таки Марс и Венера это мужчина и женщина в астрологии, и когда эти планеты конфликтуют, соответственно, сложно найти общий язык с противоположным полом. Этот момент тоже стоит учитывать. 10 числа Солнце будет делать тринг к Нептуну, аспект будет затрагивать 4 и 8 дом ваш. И, и очевидно, что по этому аспекту вы можете почувствовать некую лень, желание быть дома, желание создать себе комфортные условия для того, чтобы заниматься тем, что вам приносит удовольствие. Этот день мало подходит для рутинной и точной работы. Занимайтесь тем, что вас вдохновляет и то, что поднимает вам настроение. 12 числа Юпитер будет в соединении с Плутоном. Это знаковое соединение 2020 -го года. И Юпитер с Плутоном всего соединяются трижды в этом году, и это будет последний третий раз. Перед этим они соединялись в начале апреля и в конце июня. И соответственно важные события по данному соединению могут происходить как раз по точкам э, этих соединений. И соответственно э, в ноябре месяце может произойти кульминация, завершение какого-то важного этапа в вашей жизни. Обычно по данному соединению мы отпускаем то, через что раньше стрессовали, то, что нас угнетало, то, что заставляло нас нервничать, постоянно переживать, находиться в стрессе. Эта тема отойдет на второй план. И так как соединение происходит в вашем шестом секторе работы и здоровья, то это может говорить о том, что вы сможете победить какое-то состояние здоровья, которое вас беспокоит, или решить важный вопрос на работе. К примеру, вы захотите сменить рабочее место для того, чтобы иметь более комфортную обстановку. 15 числа будет новолуние в Скорпионе, в вашем четвертом секторе. Новолуние — это новые мысли, идеи, это что-то новое, связанное с вашей семьей, домом, родными, это какая-то новость, которая произойдет в вашем доме. Иногда это новый член семьи. Также по данному новолунию может решиться или начать даже решаться какой-то вопрос, связанный с вашим местом жительства. Если вы находитесь на этапе... Э, переезда или ремонта, то данное новолуние еще больше сконцентрирует ваше внимание на данной теме. С 14 по 19 число будет силовая точка месяца для вас, дорогие львы. Ведь Солнце будет в благоприятном аспекте к Юпитеру, Сатурну и Плутону. Это даст вам большое желание добиваться своего. Это период, когда вы можете свернуть горы. И все приложенные усилия будут приносить хороший результат. Кстати, это очень благоприятный аспект для тех, кто работает на дому удаленно. Если вы работаете в офисе, то по данному аспекту вы можете опять-таки решить какой-то важный вопрос, касающийся вашего дома, семьи, недвижимости. 17 числа Меркурий будет делать оппозицию к Урану и будет затронут ваш 4-й и 10 -й сектор. Данная оппозиция говорит об определенных разногласиях и даже каких-то неожиданных ситуациях, которые могут повлиять на ваши планы, на то, как вы видите развитие определенной ситуации. Поэтому старайтесь решение очень важных дел на этот день не планировать, особенно, если это касается переговоров, подписания бумаг и поездок. 21 числа Солнце переходит в знак «Стрелец» на месяц, и это будет хорошее время для вас в эмоциональном плане. Это период, когда вы сможете восстановиться. Скорее всего, вы позволите себе расслабиться. Взять отпуск, немножко отложить дела в сторону. Вообще солнце показывает ваши потребности. Если вы будете испытывать сильное желание заняться спортом, физической активностью, обязательно сделайте это. По пятому дому также идут хобби, поэтому если вы почувствуете сильный интерес, что-то изучать или чем-то заниматься, обязательно это сделайте. Ну и плюс, конечно же, пятый сектор – это наша личная жизнь, это интересные знакомства, хорошее времяпровождение. Эти темы тоже будут выходить для вас на первый план. К слову, Венера с 21 ноября по 15 декабря будет находиться в вашем четвертом секторе, который отвечает за семью, поэтому вы будете испытывать сильные желания много времени проводить с Вашими близкими людьми, и в отношениях Вам будет важно иметь ощущение безопасности, надежности. В то же время Венера находится в Скорпионе, и она связана с темой финансов, поэтому может присутствовать тема финансовой поддержки кому-то из Ваших родных, либо же инвестиций в тему недвижимости. 24 числа Меркурий будет делать к Нептуну, и этот аспект неблагоприятный для решения финансовых вопросов, и вообще любые точные дела по такому аспекту будут проходить не очень хорошо, поэтому лучше опять-таки провести этот день в более таком расслабленном состоянии, занимайтесь тем, что позволяет вам получить вдохновение. С 27 по 30 число опять такой ударный период месяца. Меркурий будет в хорошем аспекте к Юпитеру, Сатурну, Плутону. Это даст возможность сделать прорыв на работе. Это период, когда мозг работает очень интенсивно. И действительно может быть очень большой наплыв, большой объем информации или контактов которые будут сильно вас изматывать. То есть этот период действительно может в интеллектуальном плане оказаться очень интенсивным. 27 числа, к тому же, будет оппозиция Венеры и Урана. Это еще и принесет эмоциональную нестабильность. Это нужно учитывать. Если вы человек, который сильно зависит от эмоций и от вашего состояния внутреннего, то данный аспект может также повлиять на ваши планы. 29 числа Нептун разворачивается в ретроградные движения в вашем восьмом доме, поэтому я бы рекомендовала вам на конец месяца не планировать э, отдыха и развлечений, связанных с водой. Восьмой э, сектор представляет опасности, а Нептун отвечает именно за воду. Также могут... Э, обостриться аллергические реакции в этот период у тех, кто к этому имеет склонность. Кстати, для того, чтобы не пропускать видео отдельные, которые выходят между гороскопами, обязательно переходите в описание под этим видео, а также в первый закрепленный комментарий. 30 числа будет лунное затмение в вашем 11 секторе. Лунное затмение дает возможность получить результат, увидеть результат своей работы, и очень ярко оно проявляет себя именно в одиннадцатом секторе. Ведь этот сектор связан с как раз таки завершением какого-то дела, когда мы что-то уже имеем в руках и строим новые планы на будущее. Также 11 сектор связан с соцсетями, поэтому если вы развиваете свой бизнес в интернете э, или свое хобби продвигаете на страничках в соцсетях, то данное полнолуние обязательно принесет хороший результат. Ну и конечно же по 11 сектору идут наши друзья, поэтому однозначно это лунное затмение может э, поставить важный акцент или даже точку в каких-то отношениях с вашим другом. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Кстати, обязательно подписывайтесь на рассылку о новостях, новых наборах в мою школу, если вам интересно изучение астрологии, если вы это планируете сделать в двадцать первом году. Также подписывайтесь на мой инстаграм для того, чтобы каждый день читать полезные публикации и узнавать о самых важных новостях первыми.